Всем хайшти, мои дорогие друзья. Меня зовут Дан. Это Axel Games. Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 4 ремейк. У нас с вами 10 глава, где Эшли спасла Леона, Леон попал в ловушку. Потом в итоге Эшли опять спасла Леона, но потом похитили Эшли. И в итоге Леон вышел из ловушки идет спасать Эшли. И. О! Ада! Но... Что у тебя с янтарем? Прости, пока нет. Но мой помощник. Устроил очень много шума. Уверена, все будет в порядке. Ты главное держи свою псину на привязи Он славный мальчик. Это ли он? Послушный. Это ли он все устроил? Ладно, оставь пса. Это голос в... Вестера, себе, что он он тебя ли? Это голос Вестера? А вот и Антарь. <смех> Неплохо. Что нам Ада звонит? Леон, ты не ада? Допустим, что нет. Тогда слушай. <смех> В зале что быть ненькой, да? Эй, Ада. Ада. Так, у нас поехала 10 глава. Я предлагаю. Подожди, мы же много-много-много чего налутали. Изящный флакон для духов, Изумруды, сапфиры. Ой-ой-ой-ой-ой, а за что это там такое? А -а -а -а. А -а -а -а это все то, что у нас повыпадало с эшли. Да-да-да-да-да-да. Так, давай объединим еще самоцветики, добавим. Смотри, мы можем добавить такой, И добавить такой. Все. И мы сейчас пойдем продадим их, и у нас будут денежки. Раз будут денежки, это значит мы можем сделать улучшение оружия, купить патроны. Просьбу, да? да, мой сладкий. Так, uh -huh. так, красная трава мне нахуй не нужна. Мы красная трава. Травы. Они и лечат, и калечат. Они могут все Мне бы вот это. Давай я лучше сделаю вот так мудрый выбор из доброго пути. подожди я могу продать ключ символ темницы ключ символ темницы от старой часовни так объединить все три самоцвета есть Привет. есть кое-что новое чужак так так и так вакон для духов светильник с бабочками чаши искупления ну изумруд не будем продавать Оу, навалила день, ужак. Навалила день, ужак. Так, улучшить, что можем улучшить? Ну, скат, наверное. Если хочешь, сейчас попробуй-ка это. А, для этого нужны купоны улучшения, ездец. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно, Так, пистолет многого. есть вот Ну и давай здесь Удивлен, да, Бля, надо да, было ты отремонтировать -то. ты там не Да нет, дружочек, не убийся. Короче, хорошо Хорошо, вопросов нет, не имею На стрельбище надо будет сходить Надо будет, хилок много Хилок очень много Что могу создать, что могу создать ПП патроны, которые мне не нужны Гранат тоже очень много, материалов много, но самих патронов получается нет. Правильно, вообще пусто, что ли, по нулям? А, ну есть здесь патроны для дробовика. Все остальное я потратил. Так, ну нам только в эту сторону двигаться. У нас же здесь Эшли. Нет, у нас Эшли сверху было. Так, патроны для пистолета это хорошо, хорошо, хорошо. Задание. Усыпальница. Шинеликс 8. Устранить серьезную опасность. В усыпальнице. А где усыпальница? Здесь, что ли? елки палки ты елки-макарешки, блять. Опять сюда. Ну пошли. Это же то помещение, куда я заходила. Эшли. блять, ну это пиздец. Сначала мы бегаем, спасаем Эшли. Потом Эшли. Тихо, крыса. Где мышь? Все, третий из трех. Да. Потом мы за Леона спасаем Эшли. Потом мы за Эшли спасаем Леона. Потом мы опять за Леона спасаем Эшли. Блять, сколько-то таки можно вот этого вот всего. Издевательства какого-то форменного. Не, на самом деле, Эшли, Эшли, Эшли просто нереально. Анрил красотка, блять, она такая молодец. Сколько она всего сделала. То, что она вот это вот все пошла. Не засцала, пробежала, пропрыгала, просмотрела. Выручила Леона. Бля, ну за это ей просто респект. Типа, девочка набралась смелости. И просто сделала все как надо И опять нам Ада дает подсказки Каждый раз Леона спасают женщины Ебаный сыр Ну что, это видимо вот этот рыцарь И он не один Я Не ожидал? В смысле, блять, тебе похуй. Да заебись ты, нихуя себе ты... Бежать. А флешка сработает? Я не могу даже попасть в него. Блять, больно. Больно, блять, мне. Ой-ой. Так, один потух И второй потух Ох Три уёбка, блядь, три веселых друга Хорошо, они мне дали просраться немножко А, я не могу здесь пролезть, только Эшли могла здесь пролезть Ладненько Но он такой неплохой, да, в золотых доспехах, такой весь кукарача, блядь но, как говорится, мои яйца были стальнее, чем у него И вот, еще раз что И снова Ада нам помогает Снова Ада что-то увидела Снова Ада нам что-то подсказала Снова Ада нас отправила куда-то э, Спасать Эшли Короче, ничего нового Патронов мало Все так же мало Зато много ножей Надо было этот нож отремонтировать, кстати Почему я его не отремонтировал? Так, мы можем в библиотеку сходить. Нам, наверное, в библиотеку, кстати, и надо. В библиотеку, и, скорее всего, потом вот сюда. А, нет, стоп, нам нужно... Втор... Да, ну, наверное, как-то так нам нужно сейчас двигаться будет. Хорошо, мы сейчас попробуем понять, куда по прийти попасть. Это что? Писеты. Заебись. Бесполезные писеты. Так, ну я уже слышу. Этих, блядь, андроидов ссаных Так, ну они слепые Поэтому пошел нахуй Ну правда Что, я буду на него еще силы свои тратить? Я просто обойду его Вот так вот И от дедушки ушел И от бабушки ушел И от тебя я убегу И здесь вот Вот здесь вот Была штучечка Куда можно было поставить ключ И забрать сокровище О, патроны для пистолета Ну вон они внизу бродят Так, но они нам не мешают Хорошо, кубическое устройство Так, теперь осталось его правильно поставить Смотри, сверху два штырька Вот так А, так вот так и надо Энтли Сикюбер, Детка, где ты была Все это время Ну что, быстрый доступ на четверку Пиздец Леон А мы ведь могли сюда с тобой не заходить Пипец Уаа а, сейчас будет разъеб. Я даже не думал, что мы ее здесь найдем. Хорошо, теперь надо помозговать, куда двигаться дальше. Скорее всего, вот сюда, в библиотеку. Ой. Они же меня не слышат? Или слышат? А, так им вообще на меня похуй. Все, я вас понял. Главное было их не трогать. Смотри, я просто спокойно между ними пробежал. Они меня вообще не трогали, меня не замечали. Так вот. Так вот. А да Вонг в очередной раз нас спасает. Так, мы используем кубик. У нас снизу вот это вот так нам нужно сделать. А теперь нам нужно сделать вот так вот. И вот так вот мы его ставим. И вот так вот он срабатывает. И вот так вот мы забираем сокровище. О, там какой-то котик. Рысь. Золотая рысь. Ой, ебать. Смотри, мы можем ставить раз. Поставить два. Поставить три. Сколько? 35 тысяч стоит котенок Котенок О, сохранение Так, ну, десятая глава Пока непонятная, но Очень интересная А, так с этого лифта мы приехали Правильно? И это вот эта дверь Открыта часами, значит нам сюда Значит, нам сюда, а потом сюда, или не сюда. Подожди, так, а может нам вообще не сюда надо было? А где тронный зал? Или нам просто по прямой нужно было бежать? Нет. Ладно, пойдем отдадим награду, заберем. Подожди, так, а где тогда тронный зал находится? Ебаный сыр. Молодец. Спасибо, Продажи мой сладкий 24 24 Продать, продать, продать Золотую рысь продать Чужак О, я щедро заплачу тебе за это Боевик Полуавтоматический дробовик Блять. Деньги, конечно Подожди, так я тогда продаю полицейское ружье Куплю по высокой цене. Тяжелая граната. Но я забираю бои. Из этой штуки ты сможешь быстро запускать опасные эфир. А ты мой сладкий, спасибо! А вы знаете, кто на самом деле? Так, материалы. Я возьму это вот эти. у меня есть не всегда, чужак. Так, теперь нужно нож. По-моему, отлично получилось. Подожди, дай-ка я сначала улучшусь. Попробуй-ка это. Держи, попробуй Хотя бы понемножку как ты, сразу заметит М -м -м, Нож, сила, блядь, так и не хватает больше ничего ну, давай боезапас Или скат Не, ну у ската побольше улучшений. Давай так, возьмем это. Можно увеличить силу в полтора раза, кстати Блядь, это эксклюзив Ну вот надо тридцатка Тридцатку собрать И все, осталось чуть-чуть сделать ну, давайте я троечку потрачу на порох, Приходите. потому что мне нужны патроны. А это патроны для чего? Вот это вот. И в любое время. Ну, давай проверим сейчас. Так, создать патроны для... Давай для винтовки. Издец, вы прикалываетесь? Для... для... Для них одинаковые патроны? Да я же так обеднею. Ладно. Тогда уже, ну как есть, так есть. Ну это да, да то будет не знаю что сейчас из этого будет так нам нужно попасть в тронный зал это нам вот сюда направо, налево. Смотри. Сейчас направо, потом сразу налево. Вот двери. А почему Эшли не пошла в эту сторону? Так, ну, мы уже двигаемся к какой-либо цели. И все равно у нас еще. О, а -а -а, блядь! Вы че, больные, суки? Леон! Леон, ты что? Ой, мне нравится, как он ругается Я за тебя ругаюсь, а не ты за меня Не, ладно, ладно, ладно, можешь Да, в смысле еще, блядь? Блядь, как же неудобно стрелять, просто пиздец Где еще один ублюдок? Очень неудобно стрелять Блин, почему вот такой нет вот, прицельной стрельбы с винтовки Это просто забей Так, еще порох Еще порох Тут что? Еще порох, это что? Панцирь черепашки ниндзя, блядь. Что вообще происходит в этом замке? Я не понял, я приехал в отпуск На курорт с женщиной А у меня ни женщины, ни отпуска, ни курорта Хроники изысканий. Июль. Спустя два года после моего пробуждения. Господин Рамон доверил мне поистине богоу... богоугодное дело. Исправить изъяны нашего человеческого облика и прийти к идеалу, который мы видим в наших членистоногих собратьях. Я с радостью посвящу всю свою жизнь этому делу. Янтарь. Спустя четыре года после моего пробуждения. Мои попытки вендрить черную жидкость в тело скоро увенчаются успехом. Утроба. Вот ключ к ответу. Чистая душа оказалась очень податливым и гибким созданием. Янтарь спустя 6 лет после моего пробуждения. Я назвал священных личинок, что носят в себе избранный У-2. По первой буквы своей фамилии. Уэстлер. Ведь они порождены своей моей собственной плотью. У-2 почти... Ну ладно, Уэстер на В, а не Уэстер. А, почти достигли размера взрослого человека, но продолжают питаться и расти. У меня получилось, я новый вид. Исидра уриатре талавера. Господин Рамон оценил мои стороне и благословил меня похвалой. Похловой. На, на, по пляжу ушел, блядь, похловой, поблагословил. Ему понравилось. у два он назвал э, их новистодорами. Новистодорами, то есть незримыми. Мне сказали, что его святительство владыка Седер тоже доволен своей моей работой. Это великая честь. Я едва вижу кончик пера, потому что глаза мои наполнены слезами радости. Больные ублюдки, блядь, я вас найду и... Натяну на куканидзе блядь! У меня нет патронов, я не готов к этому У меня нет патронов Я не готов Что я могу себе смастерить? Ну, блядь, для винтовки могу смастерить Все, пиздец Время страдать Оружие дохуя, патронов нихуя Так, ну у меня дробовик есть максимально заряженный Блять, сколько же шершней, пиздец Это да ты охуела На, нахуй кусок говна Тихонько Подожди, а что мне за них ничего не дают? Да баные сырки, блядь! Что не так с вами, блядь, членистоногие? А это что, с первой пули упал? Сюда. Больше не, дры... не дрыгаться, не двигаться. Ой-ой-ой, как много насыпало. Я уже слышу, где одна мразь какая-то летает. Бля, беги отсюда. Это просто пиздец, что они здесь устроили. У меня такое ощущение, что он сверху. Или нет? Блять, что происходит? Коль, что за страшные звуки Пиздец, какая крепота просто Я там даже зеленую траву увидел Не поверишь Ага, дебил, блять Кто тебя учил без прав летать Тихо Хорошо. Еще патроны это хорошо. Так, и здесь я налутал неплохо. А вот это... Это просто ебаный сыр, блядь. Главное туда не упасть. <сцвет> Ааа, блядь, ты тварюга, блядь. Сука, ты заставил меня обосраться. Я заставлю тебя умереть и съесть свое говно. Да нет же, как он, я его не заметил просто, вы понимаете, он рядом со мной стоял. Что за кусок говнища? Почему я его не заметил? Ебальный зал. А, все, теперь я могу здесь проходить. Хорошо. Блять, посмотри, какая крыса. Я даже не видел его. На-на. Блюдок. Да мать твою! Сколько вас здесь? Так, Ну этот сразу ушел вниз Этот сразу ушел вниз Смотри, блять он, он выглядит как статуя А потом нападает на меня Блять, какая жуткая локация Просто забей Ну-ка, иди-ка сюда класс. Весь дроп, который должен был быть с него мне, упал вниз. А я могу здесь? Как мне перебраться на эту сторону? А я туда я обойду? Я сюда я обойду? Там вон лестница какая-то. Да, сука! Нырни, блядь, обратно! Ты падла, дырявая. Не попал. А вот я попаду. Блять, какой пиздец. Долго будет вот это вот происходить? Ага, ага, ага. Там запер, а мне нужно туда. Значит, наверх. Смотри, еще один. Еще один уебан, блядь. И ты ушел вниз. Открывай. Так, первые пошли. Остались еще одни. Блядь, я слышу, сколько их там летит. Да, бля, лучше патроны для пистолета сделать, мне кажется Потому что больше здесь ничего не нужно Так, создать травы Травы создать Давай вот так Эту потом выпьем, если вдруг пригодится Просто для боевки А, она, она всегда увеличивает мой запас здоровья Лол Леон, вниз Вниз С той стороны была еще одна лестница Была еще одна лестница, мы сейчас на нее заберемся И с нее будем спускаться Я патроны на них тратить не буду Только максимум пистолет Максимум пистолет, максимум, максимум, максимум пистолет Но, заметьте, Сколько было звуков Омерзительных, страшных, отвратительных Блядь, опять они! Вот теперь я их вижу и слышу. Тихо. Аккуратно. Аккуратно все делаем. Их очень много, очень много, очень много. Надо все делать аккуратно. Ну что, добиваем? На, нахуй. Падла, блядь, летающая. Сука, насекомых. На разводили, сука, в замке. Что это такое? Давай, и ты иди сюда. Или, или, или где ты там? Или где ты там? Или где ты там? А как тебе вот это вот? А как тебе вот это вот? Поешь, поешь, поешь, поешь, поешь, блядь! Пиздец, Блядь, какая акрипипаста! Просто вот эти звуки нагнетающие, они просто меня меня меня так выносят просто после них. Вы себе даже представить не можете. Аккуратно. Так, ну я получил 5 патронов, потратил меньше. Бля, как мне туда попасть? Мне надо как-то попасть в торгашу. Рот свой закрыл, коротышка вонючая. Твоя принцесса оказалась весьма упорной. Так, а как мне спустить вот в эту сторону-то попасть? Вот сюда. А, смотри, там вон люлька какая-то. Понял. Значит, скорее всего, мне сейчас не сюда. Да отстанет от меня, сука, насекомая. Я нож сломал. Так, а сейчас, по-моему, у меня мой нож, нет? Да, сейчас мой. Не, ну понятно, там эти все кухонные, они очень быстро ломались. Ну что? Ты готов, Рамон Салазар? Сейчас я буду тебя трахать. М -м -м, что я могу создать? Нихуя. Моя принцесса, говорит, оказалась очень упорной. Твой рот оказался очень упорным. О, материал, который мне нужен. Я могу сделать патроны для пистолета. Эх, жалко, бонусом еще пятерочку сверху не дали. Было бы так, хорошо. Вот правда. Вот правда, вот чуть-чуть. Ну, попустить мост. Заебись. Давай поищем. И искать не надо. Ага. Ага. Ага. А вот так вот. А вот так вот. Ну что, кто сейчас будет? Салазар или не Салазар? О, еще один. И еще один город Бля, с ними очень сложно сражаться. Пусть друг дружку там и пилят. Кохедло, кохедло. Тихонько. Тихонько. Опасно -ху -ху -ху -ху. Так, а я одного потушил, да? А, нет Они друг дружку пилят, блять. Блядь. Их там спускается все больше и больше Как мне с ними справляться? Блять, тихо, тихо. Да отъбись! Паина хуина, блять, от меня. Тихонько. Блять, разброс, конечно, у этого дробовика просто пиздец. Космический нахуй. Так, одного потушили. Тихо ты, блядь, не рыпайся так жестко. Блядь, и как мне его выцепить? Это так не работает просто. Куда ты, Соник, блять, побежал? А и этот потух что ли? Ебать! Рок единорога. Спасибо. Рок единорога. Можно я их продам, пожалуйста? О, блядь, вы издеваетесь, я думал, что я инсульт жопы выловлю просто Стрелы, да за хера мне ваши стрелы Это было два босса, каждого из них зовут Гара, Гарадот или Годород, что-то такое Ага. Ага. красная красная трава кстати смотри там он что-то еще лежит вот здесь лежит нож а здесь прикрепляемые мины А, я думал, надо было выстрелить помимо рога-единорога. Так, один есть. И второй есть. А можно мне что-нибудь? У меня патронов больше нету. Бля, просто забей. Ну, давай, смотри, я делаю одну для пистолета и одну для винтовки, все Эшли, а -а -а. я, я иду Ну что, понеслась? <сосы> Охеренно, да? Блять, опять эти Виндига Да-да, продолжайте. Не протився, милая. Бля, какие они больные, сука. свои страдания. Ну, Ада поможет. Прошу. прошу. Если он не может, Ада поможет! Блять, они дали Ой, ей эту. Блин. Они дали ей эту черную слизь, блядь, выпить. Мистер Кеннеди Бля Бля Бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля Пока что все очень круто Но то что под землей столько пещер <свист> Ой, не люблю воду мы, мы с вами вообще воду не любим В воде обычно происходит полный пиздец А почему ты не хотел Держи, на... Я иду к тебе А почему нельзя было просто назад подняться Ну ты ж сильный, выносливый Выберитесь на поверхность Хуэта Так, ну судя по тому, что здесь лежит Обглэдденный след кого-то Здесь есть кто-то и спустил дух. <связывая> блять, шуточки эти. Да, он не ожидал от тебя. Поняли шутку, да? православного типа. Ну, не православную, а вообще, типа. Ой, Леон, блядь. Да, да, да, да, да, да, Понятно, все понятно. И спустил дух. Вот с этого все и начинается. Богохульство. Ну что, а почему они здесь насажены на коле? Их кто-то сюда насадил? Потому что сбра... сбрасывают-то с другой стороны Нет? Мне кажется, это не он приземлился, а его сюда насадили Смотри, видишь, опять эти крестики Бля, не дай бог, здесь еще одна слепое быдло вот это будет Я этого просто не переживу. Что это? Да-да, да, Леон! Да, да, да, вот о чем я тебе и говорю. Но нельзя нам ходить с тобой по маленьким тоннелям. Нельзя. Нет, нет, он все равно идет. Главное, не трогай крестики. Главное не трогать крестики Чтобы не создавать лишний шум О, А там уже что-то больше похоже на цивилизацию Видите? Как бы Я слышу как рядом кто-то бегает Там и забор металлический То есть типа Там как-то все поэстетичнее уже выглядит Где-то тут Ааа блядь! Долбоебина Сука кусок говна бежать его ж под водой не видно даже. Дебила. Просто заставил обосраться конкретно. Опять в воду, да? Опять в воду, блядь. Опять в воду. Мы же без воды не можем. Главное не заблудиться, куда... Нет, еще один! Блокирую! Я не успел заблокировать. Я не успел заблокировать. Использовать, использовать. Выпить, съесть, выпить, съесть. Направо бежать. Направо бежать. Сука. А их нельзя... Как-то можно заблокировать? Я нажимаю пробел, а ему похую. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, блядь. Где лестница? Где лестница? О! Получилось заблокировать С 25-го раза Ну вы заметили? Стой, записи пленника Еще один помер, сколько времени прошло с тех пор, как меня здесь заперли Жалкие крохи, которые нам выдали тогда Уже давно были съедены, а больше еды не дают Голод и жаза просто невыносимы Многие вынуждены пить черную воду И Армению обратился первым Он был так слаб, что даже ходить не мог но внезапно, как с цепи сорвался, буйствовал так, что прикончил двоих. Кажется, черную жидкость лучше не пить. Дружище Абилардо тоже помер, хотя боролся до последнего. Мне остается лишь похоронить тела, как положено, и молиться, чтобы их души обрели покой. Господи, за что ты послал нам эти испытания? Это, простите, конечно, пожалуйста, но это не господи. Это вот эти вот куски дырявого говнища вам послали эти испытания. Ну что, ломай. Эй! А вот и выходы и проходы. Вот Салазар удивится, когда меня увидит. Так, смесь страх, Раз. Так, здесь что-нибудь еще есть? Подожди, ну я забрал корону. Ох, нихера себе я в нее могу напичкать. Ну давай. Иди сюда Раз. И сюда два. И если я поставлю еще три таких найду, будет очень круто. Давай, наверх. Какие нас испытания ждут дальше? О, началось. Смотри. Что ж такое? А вот это уже похоже на нормальную канализацию. Не на замок. Посмотри. Металлическая сетка, металлическая это э, прутья все эти. О, смотри-ка, мы идем прямо к замку. Мы сейчас должны выйти к нашему... Нет, я думал, задание какое-то будет нас по итогу. А получилось, что нет. Зря патроны потратим. Ладно, мы хотя бы немножко полутаемся. Смотри. Вон там дальше. Смотри, и трансформатор есть. То есть, ну, тут все было как надо. Генератор, трансформатор Здесь либо кто-то прятался Либо же здесь конкретно Конкретно что-то находилось А вот это, видимо, я видел Тихо Где он? Где маленький ублюдок? Вы слышите его? Я его слышу Видите, как будто он сверху Или здесь А, вон он Попался Так Не зря рефмуют, чувак Патроны револьвера Понятно, что не зря Глава 10 Водоотвод выберите на поверхность Выберите, выберитесь Вот, смотри И здесь как-то уже по-другому все выглядит старомодный револьвер с крупнокалиберными патронами попробуй-ка новое оружие, чужак ну, револьвер хорошая тема жизнь. и я бы, может быть, бы даже его себе и купил Так, ну я себе из оружия же взял уже вот это. Так, ну жука можно продать. Спасибо. Боевик вот этот, правильно? Полавтоматический дробовик. Сикубр. Так они там не пригодятся, но я не буду тебе их пока продавать, потому я что не они мне нужны, чтобы сокровища поставить. Так, вот здесь вот еще один гейстергаж. Так, мы сохранились. Мы можем в теории дальше бежать. Бежать, бежать, бежать. Что там? Распылители жидкого азота. Заказчик Исидра Уриатре Талавера. Дата установки 2 ноября 2002 года. Установка системы распыления жидкого азота, заказанная в прошлом месяце, выполнила. Внимание, жидкий азот чрезвычайно опасен. Его воздействие может привести к слепоте, обморожению, даже смерти. Будьте осторожны. О, ебаный сыр. А это больше похоже на лабораторию, какую-то подземную. Смотри-ка, то что? Блять! Хроники изысканий. Май спустя 9 лет после моего пробуждения. Надо лишь повернуть этот клапан, чтобы черная жидкость вошла в мои вены и распространилась по всему телу. Уверен, при этом я испытаю боль, которую даже не могу себе вообразить. Я жду этого испытания с великим волнением. Для меня великая честь пережить священный ритуал перерождения. Проснусь и в следующий раз я стану истинным слугой господина Рамона. Я, Сидра Уриатры, Талавера, приношу эту клятву. Я отрину из яна человеческой плоти и стану истинной слугой господа. Я буду исходить зеретиков, чтобы стать их палачом. Вердуга Вот, вердуга они называются Вот эти вот здоровые, которые на нас напали И которые забрали Эшли, это вердуга Вот они вот таким вот образом и появились Но это ж насекомые вонющие. Так, сюда я пройти не могу Придется обходить только с этой стороны Смотри-ка, стоп Патроны Полное безумие. Да, он его вскрыл, блядь Отключение оборудования. В, цели, в целях экономии электроэнергии некоторые устройства, в том числе лифт, отключены. Чтобы установить подачу энергии, используется рубильник, расположенный в дальнем крыло, крыле лаборатории. Я понял, блядь. Ну, конечно же. Ну, как же иначе. Ну, елки-палки. Карманный нож. кто нибудь еще здесь есть? Такое вкусненькое. Что можно было бы забрать. О, ящичек. Так, порох. Курах это замечательно, я могу создать ни нихуня Я бы, наверное, лучше патроны для винтовки сделал Для пистолета мне меня хватает Ну что, вы готовы, детишки? Погнали Да ладно, блядь Это кто на меня выбежал? Это кто на меня выбежал? Пиздец. Я слышу эту тварь. Только вот что это? Или кто это? Так, один выход есть. Ну и насколько я понимаю, он может... О, блядь, бежим. Тихо. Он может быть где угодно. Так? Но он на меня не нападает. А, заперто. Классно. Как туда попасть? Сюда я никак не попаду Там что-то есть, блядь, интересное В том-то и прикол, понимаешь? И сюда я не могу попасть Пока камеру не открою, заебись-то Значит, нам нужно к рубильнику Ну что, ты где, мразь? Ох, нихуя себе! Я даже забыл про Е нажать Это что за херова дерьмо? Ага, пососи Оно вылезло? Нихуя себе! А, так это вердуга Бежим. Ага, заебись. Я его заморозил. А он уже, видимо, разморозился. Ну, пока все спокойно. Побежали. Ой, бля. Лифт поехал. Теперь нужно добежать. Ну где ты? Ты уверен, что ты хочешь это знать? Блять! Тика. Черт, Броня пизда. Успел, уклонился. Сюда быстрей! А да какого хера ты здесь, блядь, делаешь? Сука. Не желаешь съебать отсюда? Блядь, мне нужна хилка быстрее. А, хилка, хилка, хилка! Хилка! Пошел нахуй Вот ему вообще насрать на меня Блять, да больно Ты уебище дырявая Так Мне нужна светошумовая, значит Ту его куча ресурсов. Так, сокровища, сокровища я забираю. Лю... Блять, в любом случае хотел сказать, забираю сокровища. А теперь бежим. Ой, я много спрея нашел, да? Что происходит? Так, можно бежать, можно бежать, можно бежать, нужно бежать. Вот это я понимаю, серия Куда мне? Сюда мне Блядь Ты, блядь, издеваешься, нахуй, ёбичи, ебаное. Иди сюда, нахуй, блядь Да нажимай, Леон Пошел, пошел, пошел, пошел. Лифт еще не приехал? Блять, лифт еще не приехал. Так, лифт еще не приехал. Патроны винтовки. Патроны винтовки обязательно, обязательно, обязательно. Блять, что мне делать? Он сверху. Она вообще едет? Ладно, пойду патроны для пистолета заберу Из комнаты Так, это сломалось Бежать Блять, как больно. Нет, не пойду забирать патроны. Это он мне машет ручкой, давай. Пошел ты нахуй. Давай, блядь. Да как ты заебешь, просто меня? тебе такое блять кусок мешанины ебучий наконец-то лифт приехал <звы> ну конечно он же сейчас будет сверху стоять <звы> о нет Ааа, блять, как в ушах шумит Жалкий ягненок Ты можешь спастись от мук Сэдлер, так, сука Седлер, тебе пизда слуга путь Ступай избавить этих блудных детей от их мучений. Это мы видим что-то видение? Слушаюсь. Краузер! <свеч> Это Краузер! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что, блядь? Много не возьму. То есть, он нас сейчас прооперирует. Бля, вот эта серия получилась. Нифига себе. О -о -о -о -о. Насыщенная, интересная, классная. Обалденная. Просто у меня нет слов. Мои дорогие, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.